Коллективу. Создание этого чудесного ансамбля происходило еще в те годы студенчества в общежитии. И вариант многоголосия – это было удивление, наслаждение и радость. Одно дело, когда выезжаешь в экспедицию, встречаешься с бабушками, семейными коллективами, у них труд был всегда. Все, что связано с землей – это очень серьезный труд и большой выброс энергии. Люди уставали. Они придумали, как себе облегчить свое существование, свою жизнь. Они придумывали пение. Душа радовалась. Песни были разные, грустные, тяжелые, трудовые, покосные. Песни были обрядовые, кого-то надо было женить или погребальные плачи. Все это существовало в народе не просто так. Это тоже информация живородящей информации, которая дожила и до нашего времени, до 21 века. Так вот, наша задача профессиональных коллективов – все, что мы когда-то слышали, имеем возможность расшифровать и вынести это на сцену, это большое дело. При этом сама идея остается нетронутой. Но участие в формировании звука, в гармонии, в подголосках, проголосках, много чего нужно обязательно самим вкладывать. Тогда мы понимаем, что происходит развитие наших песенных национальных традиций. Скажу следующее, все, что приживается, оно имеет продолжение. Все, что быстро отлетает, никого это не интересует, оно не имеет продолжения. И в первую очередь подражательный процесс очень пагубно влияет на творчество любого вновь созданного коллектива. Очень пагубно, потому что это недолговечно. Создавая маленький или большой коллектив, прежде чем создавать, нужна идея. Подумать. Зачем? Для кого? Какими выразительными средствами? Где акценты? В каком месте выброс энергии? И человеческой, и звуковой. Какая мелодия? Вот много таких вопросов и ради чего? Вот, задав сам себе эти вопросы, на них есть ответ, вперед, в бой, побеждайте. Если на эти вопросы ответа нет, не знаю, как будет или выплывет, бессмысленно.